Для того, чтобы ваши зубные имплантаты служили вам максимально долго, необходимо проводить профилактические мероприятия с помощью системы Vector раз в полгода. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как проводить процедуру профессиональной гигиены полости рта, если у вас установлены зубные имплантаты. Досмотрите это видео до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать памятку о профилактике заболеваний дётин, нажав ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. В наше время дентальная имплантация получила очень широкое распространение. И вот когда уже стоит имплантат, когда проведено замещение дефекта зубного ряда, пациент доволен своей конструкцией, и Периодически пациент забывает, что за этой конструкцией нужно ухаживать так же, как за своими зубами. У меня есть постоянный пациент, который всегда просит делать анестезию. И когда я наношу ему аппликационную анестезию, спрашиваю, какого бы вкуса он хотел, может быть, апельсин или яблочко, он всегда спрашивает, а нет ли анестезии со вкусом пива. Для проведения процедуры профессиональной гигиены в области имплантатов. Обычные ультразвуковые наконечники не подходят, так как они повреждают их поверхность. И Единственной альтернативой является использование системы Vector. С помощью системы Vector можно проводить профессиональную гигиену в области имплантатов, можно проводить лечение переимплантитов и затем проводить поддерживающее лечение. Вектор работает с помощью ультразвука, но преобразуют ультразвуковые колебания в безопасные и отравматичные для тканей полости рта и искусственных поверхностей, таких как имплантаты и абатменты. Для работы в области имплантатов и абатментов в системе Vector существуют специальные насадки, которые не царапают поверхность. Они состоят из углеводородистого волокна. Размер и форма насадок обеспечивают качественную очистку труднодоступных в зон, в области имплантатов и абатментов. За счет преобразования ультразвуковых колебаний насадки, которыми работают в полости рта, не нагреваются и пациент не испытывает болевых ощущений. Во время работы на насадку постоянно поступает суспензия, которая помогает снять воспаление и качественно удалить микробную биопленку. Для того, чтобы ваши зубные имплантаты служили вам максимально долго, необходимо проводить профилактические мероприятия с помощью системы Vector раз в полгода. В клинике легкое дыхание накоплен опыт проведения процедуры профессиональной гигиены полости рта в области установленных зубных имплантатов, и если вы хотите получить эту услугу качественно, записывайтесь к нашим специалистам. Чтобы скачать памятку о профилактике заболеваний десен или чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под видео.